Привет, с вами Амир Исламов, это рубрика «Дизайн приемы». Короткие советы, которые помогут сэкономить ваше время. Сегодня расскажу о том, как быстро заменить любой текст в макете. Представим ситуацию, вы создали дизайн макет, и у вас есть некоторый текст. К примеру, данных карточек у нас очень много. И везде есть повторяющее слово. И тут заказчик говорит, что нужно заменить слово «код», к примеру, на слово «артикуль». В обычной ситуации вам придется менять каждую эту карточку. Расскажу, как быстро это сделать. Переходим в «Редактирование», «Поиск и замена текста». Здесь вводим то слово, которое нужно найти, и здесь то слово, на которое нужно заменить. В нашем случае это слово «Артикуль». Ставим «На всех слоях» вперед. Жмем «Заменить все». Здесь он показывает, заменять ли текст в скрытых слоях нажимаем пропустить все и ждем пока Photoshop обработает наш текст все пишет 12 замен и мы видим что весь текст где встречается слово код у нас заменен на артикуль чтобы отменить действие нажимаем Ctrl z Ctrl z применяем действие снова вот такой вот короткий совет который сэкономит вам большое количество времени особенно при работе с большими проектами. Ставь лайк, если не знал про данный прием и подписывайся на мой блог вконтакте, ссылка будет в описании. А на сегодня все, спасибо за внимание и до следующих уроков. Пока.